Ваш девятый сектор, который отвечает за путешествия, образование, новые впечатления, эмоции, а также за интеллектуальное развитие. И так как Венера — это планета, которая управляет Вашим знаком, то то, где находится Венера, во многом определяет Ваши интересы. Венера в апреле начинает замедляться, особенно сильно вы будете это ощущать в конце апреля. Поэтому ваши желания будут усиливаться. И если раньше вы могли что-то откладывать на потом, на какие-то моменты не обращать внимания, то в конце апреля ваши желания усилится настолько, что вы не сможете себе в чем то отказать. И... В мае месяце Венера будет разворачиваться уже в ретроградное движение, и в связи с этим Венера будет очень долго находиться в вашем девятом секторе. Более подробно об этом я рассказывала в любовных гороскопах на 2020 год, а также я сниму о ретроградной Венере отдельное видео. Сразу после перехода Венеры в знак Близнецы она будет делать квадрат к Сатурну и будет затронут а также ваш пятый сектор — хобби, творчество, увлечения детей. И аспект подобного рода между Венерой и Сатурном подталкивает к тому, чтобы накапливать финансы, делать сбережения. И в данном случае вы можете копить на отпуск, либо активно готовиться к какому-то интересному приключению в вашей жизни — в целом это период, когда вы готовы чем-то пожертвовать, ущемить себя в каких-то интересах, ради того, чтобы в дальнейшем иметь возможность получить что-то еще более яркое, значимое и интересное. 4 числа Меркурий соединяется с Нептуном в вашем секторе работы и здоровья. Этот день может внести определенные запутанные вещи в работу, когда эм, есть тенденция, что вы неправильно будете понимать тех людей, кто будет обращаться к вам, или наоборот, те указания, которые вы будете давать, будут неправильно истолкованы. В целом данное соединение также дает большое погружение в рабочий процесс, поэтому в тех делах, которых вам нужно рассчитывать самому на себя, вы можете эм, быть спокойны. И, в целом, этот день подходит для погружения в выполнение каких-то личных обязанностей. 5 числа Юпитер соединяется с Плутоном в вашем секторе семьи и недвижимости. На самом деле это очень важное соединение, ведь эти две планеты начинают свой новый взаимный цикл. И во многом будут в этот период начинаться тенденции которые будут разворачиваться в вашей жизни на протяжении 12 лет. В целом, апрель — это месяц очень важных стартов в вашей жизни, очень важного осознания своих желаний и потребностей. Этот месяц может дать вам очень сильное желание, скажем, обезопасить свою жизнь, сделать более комфортной, наладить отношения с родителями. И соединение Юпитера и Плутона будет еще продолжаться в 2020 году. В целом они будут трижды соединяться, и каждый раз они будут вносить что-то новое в ту ситуацию, которая начнется в апреле этого года. 7 -го числа Марс будет делать квадрат Курану, и этот аспект предупреждает, что начало апреля не подходит для каких-то рискованных приключений. Это период, когда нужно работать в том же ритме, в том же темпе, и не стоит выбиваться из рабочего режима, иначе это будет для вас впоследствии чревато бессонными ночами. С 7 по 11 число очень эффективное и благоприятное время, так как Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Особенно сильно почувствуют этот аспект те, кто работает с большим количеством людей, те, кто имеют большие амбиции. В этот период, скорее всего, вам предоставится возможность заявить о себе. И это хорошее время для того, чтобы коммуницировать с влиятельными людьми, для того, чтобы обучаться. Кстати, Апрель месяц очень хороший для того, чтобы получать новые знания. Это месяц, когда вы почувствуете сильный интерес к чему-то и будете эту тему активно изучать, либо даже начнете делиться своим опытом и своими знаниями. 8 числа будет полнолуние в вашем знаке. Полнолуние это всегда кульминация какого-то процесса, либо завершение. Полная луна дает возможность увидеть картину целиком сформировать свое мнение по какому-то поводу. Это полнолуние касается вашей личности, непосредственно вас, поэтому вы будете получать результаты в тех сферах, куда вы вложили много сил. Это полнолуние может дать вам понять, как вы хотите менять себя в ближайшее время. Или если вы... Проделали определенную работу над своей внешностью, над э, своими знаниями, то вы увидите воочию результат потраченных усилий. В целом, это полнолуние как может дать вам э, возможность увидеть результат проделанной работы, так и может показать то, над чем стоит поработать еще. Поэтому, э, в принципе, будьте внимательны к, э, к тому, что привлекает ваше внимание к себе в этот период. И учитывайте это, это для вас важная информация для личного развития. С 8 по 12 число Марс будет в аспекте к Лилит и Херону. Это может быть достаточно напряженный период в плане взаимоотношений, особенно в браке и с близкими друзьями. В это время может быть преизбыток эмоций, которые будут мешать вам поступать так, как вы привыкли. То есть эмоции могут вносить некоторый разлад в ваши действия, и в этот период могут всплывать прошлые обиды, какие-то вещи, которые вы не недосказали. Поэтому в целом это хорошее время, чтобы разобраться с своим отношением к кому-то и, скажем, поставить в этой истории точку либо запятую. 11 числа Меркурий переходит в Овен по 27 число. И это период очень интенсивного взаимодействия с окружающими людьми. В это время усиливается ваша контактность. Это может дать вам новое знакомство или острую необходимость обсуждать, что-то с другим человеком или в целом с вашим коллективом, например, рабочим. То есть вторая половина апреля — это очень контактное время, когда просто неизбежно будет решать какие-то бумажные вопросы и обсуждать важные дела с другими людьми. С 18 по 19 число — очень благоприятное время, ведь Меркурий будет в благоприятном аспекте одновременно к Венере и Марсу. Это даст вам возможность почувствовать, что ваши желания можно очень быстро реализовать. Этот период эффективен во многих сферах, поэтому стоит действительно на это время планировать важные дела. Вы сможете получить должную поддержку и даже незначительные потраченные усилия принесут очень хороший результат. 19 числа Солнце переходит в сектор, который отвечает за внутренние изменения, преобразования за финансовых вопросов. И Солнце будет одновременно делать аспект к Сатурну. Это может дать вам финансовые траты, опять-таки, на развлечения, на хобби, на ваши желания. Но в то же время будет присутствовать какой-то момент, который будет вас сдерживать. То есть, несмотря на то, что желания очень обостряются сильно, все таки момент экономии, какой-то фильтр вы будете применять. То есть что-то будет вас сдерживать, что вы не сможете прям на полную разогнаться. Это будет особенно сильно ощущаться в период с 19 по 21 число. 23 числа будет новолуние в вашем финансовом секторе, секторе, который отвечает за семейный бюджет. Это новолуние может дать какую-то новую ситуацию, новые обстоятельства в вашем семейном бюджете. Например, это может быть новая работа у вашего мужа, новый уровень дохода. Это могут быть какие-то изменения на вашем рабочем месте. Например, будет происходить пересчет вашей зарплаты. В целом это период, когда вы можете обдумывать, куда вы хотите вкладывать деньги. В дальнейшем это может быть период, когда вы начинаете накапливать деньги на какую-то новую финансовую цель. С 25 по 28 число Меркурий будет в напряженном аспекте к Плутону, Юпитеру и Сатурну. Это может быть достаточно турбулентное время в плане коммуникации тоже будет достаточно сложно находить общий язык с другими людьми. Может быть такая сильная конфронтация, противостояние. Или же может быть такая ситуация, что все пойдет не по плану в связи с какими-то семейными делами. То есть все-таки будет очень много внимания привлекать дом и семья в этот период. 25 числа Плутон разворачивается в ретроградное движение в вашем четвертом доме и это повлечет за собой целую череду важных событий связанных с темой недвижимости, родителей и взаимоотношений в семье. На э, эту тему я сниму отдельное видео, так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новинку. И наконец, 26 числа, будет соединение Солнца и Урана в вашем восьмом доме. Это тоже значительным образом усилит ваши желания сделает э, акцент на финансовой тематике, но в то же время это аспект неожиданных ситуаций. Я бы советовала вам наконец месяца не планировать важные финансовые траты, приобретения и не давать деньги в долг. Особенно это касается периода вблизи 26 числа. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Не забывайте ставить лайк, это очень важно для того, чтобы это видео могли увидеть другие люди. Пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Будем с вами на связи. Пока-пока!